Короче, такие эти двое хотят, чтобы их покинули. Да, он стрелу себя сожрал! А вот он. Да, давай. Да, давай. давай. давай. Да, давай. Да, давай. Да, она с за собой закрывать нет. нет я тебе сказал. Я, я тебе сказал. Я тебя сказал, лев, я, сказал я тебя сказал. Беба, беба. Беба. По звукам, по звукам. У тебя что? У тебя наушников нет или что? Да ты орешь письон тупой. <связь> у тебя наушников нет, понимаешь? Ну не смотри, мне не нравится, что ты делал Работать. Да, друзья. <связь> <связь> <связь> <связь> <связь> <связь> Короче, внизу денег я начал чинить, но там спулькин хуй Идем <свист> <Пойдём> чинить. <свист> блять, я как будто на порно съем говорю. А если я напишу я Негр, а вдруг я буду что? А если Негр напишет, напишет я Негр. Это забавно. Это разница. Это какое? Ой. О, да. Тихо, тихо, подожди, тихо. Ну тихо, я не услышал шагов. Ну опущенный Максим, который разговаривал с микрофоном за 20 рублей. <laughs> да, ну... Где с там? Я что-то наделал. Дай снежки? ты. Дай ПРП. По по Нифига себе, я закрыл дверь <laughs> Да. Вообще никого не могу. чит да. Не, серьезно, люди! Представляю, какой ты там запашок стоит. От, я представляю, какой-то у меня запашок стоит. Стол там вообще! Негодяй! Максим! Иди, Жюли! Ну найду, <и> Да, там скинь, я... Нет, Но... Она сейчас разберется, она сейчас разберется, она сейчас разберется. Поднимите меня, я выживу. Ты знаешь, что как типичный сапер так, да? Ну согласна. Ну не меня прикинь. Ой! аутисты два метра опа... Опа... Опа... Опа... Опа... Опа... Ты понравишься. Ты понравишься. Смотри, тут торчок. Какой торчок? Где торчок, покажи. Почему я пытаюсь бежать без. Чего? А вот. Чего? Что? Ты видел, что сейчас происходит? Опа, шоп. Я, короче, такой, как будто на крике. Смотри. 360 Это был пункт. О, О,